Вот еще что важно. Дело в том, что мы традиционно социальные институты никогда не рассматриваем на предмет их этнографичности. Социальные и социальные, да, процессы общественного развития, там, классы, сословия, тип общины и так далее. А этнография как бы само собой, вот язык, там, танцы. Туда-сюда, вот это все, этнографическое, русское народное там, и прочее. Значит, а э, я бы сказал бы так, что иногда, если некая социальная структура принимает специфическую э, форму, присущую только этой стране, то этот социальный институт может рассматриваться как устойчивый этнографический признак. В частности, вот мы с вами уже ни раз не говорили, что у славян у них все как, не как у людей. У них все не так. Вот если на Западе вот так, как люди живут, значит, знаете априори, что в России будет все иначе, как не у людей. Значит, что у нас не так, как у них? У нас не так. Главное – это община. Потому что на Западе она исчезла, а в России нет. В России дожила 20 века. Второй момент. Наша община не имеет аналогий вообще никаких. Потому что она территориальная и не знает, и не признает частную собственность на землю. И малая форма семьи. Вот это только у нас. Значит, соответственно, община, если это только у нас, может использоваться как этнографический момент. Аспект. Ищите общину вот такой типа. И поставьте и вопрос, а может быть, скорее всего, это либо родителей славян, либо как-то с ними связаны и так далее. Дальше. Вот этнографическая особенность жилище. Хотя это социальный тоже момент. А я считаю, что именно по отношению к славянам можно ставить вопрос об их этнографической особенности жилища. Потому что, начиная с 6 века, когда атрибуция славянских археологических культур сомнений не вызывает, но ну, по крайней мере, назовем основной Прага-Корчак. Хотя, на мой взгляд, в этом ряду нужно поставить и Пеньковскую, и Каланчинскую, и Меньковскую, и патештик Кендешскую, и э, э, э, э, Суковско-Зидзитскую, и многие другие. Но классическая Прага, Корчак, ну и Пеньковская, кстати, вот классические славянские культуры, шестой век нашей. .э., и э, вот в них уже мы видим устойчивый тип славянской, э, славянского жилища. Это землянка, либо полу землянка, очень небольших размеров, 16-20 квадратных метров. И она имеет этнографическую особенность, а именно какую? У них всегда, они использовали боковые грунт, значит, вот для формирования боковых скамей, они шли всегда, значит, вот по всей, по всей длине этого жилища. И второй момент, вот Кирилл, как вы думаете, в каком месте дома ну, рационально, вот практически, если рассуждать. А, отопительный, ведь понимаете, у нас отопительный сезон, он же не как в Западной Европе. Подчерки, у нас все не как у людей, у них тепло, а у нас минус 30 на улице. Значит, отопительное сооружение, где лучше поставить, в какой части дома? Центральное было бы логично. Ну, логично, конечно, совершенно. Именно так. И у германцев именно так. У них очаги будут в центре дома, камины будут в центре дома, Помните, что я говорил, не как у людей, у них не будет в центре дома никогда. У них будет в углу. Я, кстати, думаю, что, возможно, красный угол именно отсюда. Значит, а почему в углу, я тоже понимаю, кстати. Потому что если у вас площадь 16-20 квадратных метров, то не принципиально. Там любая печка, даже самая малюсенькая, эту площадь протопит. Но если вы поставите в центре то это вам все пространство испортит. Оно у вас все съест, потому что нужно же обеспечить да, отступы определенные. То есть тогда. А здесь, когда она в углу, то у вас вот скамьи по краям этой землянки, они использовались, на них спали ночью, днем их использовали просто, это как ну, скамьи, сели, си, сели, сидели на них, и стол посередине. Так сказать, чистенько, но бедненько. Но тем не менее, то есть совершенно все понятно. Вот это... Землянка известна и у других народов, но вот такого типа, по-моему, только у... Но я не встречал, то есть я как бы вот все пытаюсь там э, такие курсовые давать, может быть, даже дипломы, чтобы ну, проследили, посмотрели. Вот у меня одна дипломница, она блестяще показала, что такой тип землянки она, э, впервые встречается в членецко-комаровской культуре. Членецко-комаровская культура – это 15 век до нашей эры, до нашей эры. И меня что поразило, я думал, что ну, хоть в каких-то элементах она должна была бы измениться. Что меня удивило, но она это показывает, ни в одной вот части вот этого элемента, который я описал, она не изменилась. Представляете, две, между шестым веком нашей эры и пятнадцатый век до две лет. А вот это жилище как было, так и осталось.